Всем привет! Продолжаем с вами разбор третьего этапа РТ по химии 2022-2023 года и у нас сегодня задача b 16 на полный гидролиз 3 глицерида массой 445 грамм. Я его так пока что не буду записывать, просто напишу 445 грамм. Было израсходовано 84 грамма гидроксида калия. Во-первых, нужно что вспомнить? Ну ладно, придется записывать. Что у нас три глицериды. Раз три глицерид, значит у нас три остатка карбоновых кислот. И общую формулу можно вот таким вот образом записать. Для того, чтобы произошел щелочной гидролиз, нужно в три раза больше калий То есть у нас получится глицерин и соли карбоновых кислот. РЦОО Ну, Сейчас дальше дочитаем. Известно, что в состав молекулы три глицерида входят остатки трех различных насыщенных одноосновных карбоновых кислот. Типа R1, R2, R3. Какие-то разные. И будут три совершенно разных сон, являющихся ближайшими гомологами. Во-первых, насыщенная одноосновная. Значит, вот это э, R мы можем представить как CNH2N плюс 1, то есть радикал. И раз у нас три ближайших гомолога, то есть что у нас получается условно? Если здесь n равно единице, здесь двойки, здесь тройки, то среднее у нас равно будет получаться 2. И мы с вами можем определить, то есть мы можем определить среднее, и на один атом углерода будет больше в одном случае, на другой один атом углерода будет меньше в следующем случае. Наша задача какая? Определите малярную массу карбоновой кислоты с наименьшим числом атомов углерода в молекуле. То есть мы найдем средний и отнимем один атом углерода. Как мы это с вами можем сделать? Значит, Во-первых, мы с вами можем найти химическое количество калий как OH, которое вступило в реакцию с данным триглицерином. Малярная масса 56, поэтому у нас получается 1,5 моль. За счет того, что соотношение 3 глицерида с калио H1 к 3, значит, в три раза меньше будет химическое количество нашего 3 глицерида 0,5 моль. Зная массу 445 и зная химическое количество, мы с вами можем найти малярную массу 890. Теперь что мы можем с вами сделать? Мы можем с вами я сейчас выделю специально отдельно. Мы с вами можем посчитать малярную массу вот этой вот ой, ну будет долго, но вот так вот, вот этой вот части да, отнять от 890. То есть, сколько у нас будет приходиться, мы сможем найти на вот это r оставшееся. Значит, давайте тогда считать. Значит, 12 плюс 16 на 2 умножу на 2, плюс 12 на 3 плюс 5. Так, у нас получается вся вот эта часть 173. То есть 890 это 173 плюс, я напишу 3r. То есть 3 остатка, мы с вами уже договорились, что можем найти вот это среднее. Тогда r будет равно 890 минус 173, это 717, и делим на 3. У нас получается 239. Дальше мы с вами понимаем, что вот это у нас 239... Это э, CNH2N плюс 1, то есть 14N плюс 1. N отсюда равно 239 минус 1 и разделить на 14, это 17. То есть среднее значение у нас 17. И мы с вами договорились, что у нас это среднее. То есть есть один, одна кислота С17H, э, c можно написать 35, COH. То есть еще не забывайте, что вот это вот... СООН у нас там есть. Есть у нас 16 и есть 18. Нам нужно найти наименьшее значение. То есть у нас С16, H33, СООН. Осталось посчитать малярную массу этой кислоты. 12 умножаем на 17 плюс 34 плюс 16 на 2. Это у нас получается 270. То есть правильный вариант ответа 270. Далее, B17. Смесь, состоящую из ацетилена и кислорода, подожгли и довели реакцию до ее полного завершения. Реакция протекает по термохимическому уравнению. В результате выделилось 1950 кГц теплоты. При этом остался непререагирующий кислород объемом 28 дм кубических. Рассчитайте объем дм кубических простого вещества кислорода в исходной смеси. Здесь задача достаточно простая. Она решается через парапорцию. Значит, 5 моль кислорода молекулярного дает нам 260 килоджоулей теплоты это у нас по уравнению реакций тогда x молекислорода кислорода будет давать нам по условию задачи 1950 килоджоулей теплоты. Мы должны найти x, сколько же в данном случае у нас молей кислорода вступило в реакцию. Я 5 домножаю на 1950 и делю на 2600, получая 3,75 моль. Далее я могу найти объем прореагировавшего кислорода. 3,75 умножаю на малярный объем, это 22,4. 84 литра. И теперь общий объем какой? 84 прореагировала, 28 осталось. Значит, общий исходный объем 112 литров. Это и есть ответ. Далее, для определения состава мельхиора, сплава меди и никеля, его образец массой 249 грамм поместили в избыток разбавленной серной кислоты. Во-первых, раз у нас разбавленная серная кислота, у нас не реагирует с ней медь. Никель стоит у нас до водорода, значит реакция будет протекать, будут образовываться соль и выделяться водород. После окончания реакции получили раствор соли двухолентного металла СО4, осадок это наша непрореагировавшая медь, и газ объемом 30,24 литра. Найдите массовую долю меди в взятом образце. Значит, какая наша задача? Понять, сколько никеля у нас в этом образце, и все оставшееся будет принадлежать меди. Теперь, как мы можем найти, сколько приходится на никель? Мы можем найти химическое количество нашего образовавшегося водорода в результате реакции. 30,24 я делю на э, наш малярный объем, 4 Получаем 1,35 моль. Так как соотношение у нас 1 к 1 то э, химическое количество никеля будет точно такое же. И наша задача только лишь домножить на малярную массу. Вот никеля, по-моему, 59, если мне не изменяет память. И получается, что масса нашего никеля 79,65 грамм. Значит, если всего в сплаве 449 грамм, то все оставшееся будет принадлежать нашей меди. То есть 249 минус 79,65. И нужно посчитать. Будет 169,35 грамм. Находим массовую долю. Массовая доля э, меди в составе сплава, это ее масса, делим на массу исходного сплава. И домножаем с вами на 100%. Получаем с вами 68%. То есть там 68,012, но мы с вами, оставляем до целого числа, получаем 68%. Далее. Для подкормки растений использовали аммиачную селитру NH4NO3 массой 276 грамм. Рассчитайте какой объем сантиметров кубических обращайте внимание в каких единицах измерения. Аммиачной воды это раствор аммиака в воде с массовой долей аммиака 25% и плотностью 0,85 Грамм на сантиметр кубический следует нести почву вместо аммиачной селитры для обеспечения растения азотом той же массы, как и при использовании селитры. То есть химическое количество атомарного азота и в аммиачной селитре, и в растворе аммиачной воды должны быть одинаковы. Что наша задача сделать? Найти химическое количество нашего, нашей исходной аммиачной селитры, то есть массу мы делим на малярную массу. По-моему, на 80, но лучше всегда перепроверять. Да, 80. 276 грамм я делю на 80, получает 3,45 моль. А теперь вступает правило атомарности. В одной молекуле NH4 внутри у нас содержится два атома азота. Поэтому химическое количество этих двух атомов азота будет в два раза больше, чем исходной селитры. То есть 6,9 моль. Теперь, что мы смотрим? В молекуле аммиака только один атом азота. Значит, химические количества и будут совпадать. 6,9 моль. А дальше у нас все самое простое. Находим массу NH3. Масса вещества NH3 у нас находится как химическое количество, умноженное на молярную массу. Домножаем мы на 17. Получаем 117,3 грамма. Теперь ищем массу раствора, 117,3 мы с вами делим на 0,25, делим на массовую долю, только я в долях просто использую, 469,2 грамм. Чтобы найти объем, мы должны с вами массу раствора поделить на плотность, то есть делю на 0,85 и получаю ровненько 552 сантиметра кубических, это наш ответ. Далее, П20 для полной нейтрализации раствора гидроксида лития, лития ОА, OH, был израсходован раствор йода-водорода. И обращайте внимание, у нас масса раствора дана, 114,3 грамма. Сразу же допишем уравнение реакции. После завершения реакции в полученном растворе... Творе массой 167,5 грамм, то есть вот мы получили 167,5 грамм масса раствора. Массовая доля соли, то есть литий-йод составила 20%. Вычислите массовую долю гидроксида лития в исходном растворе. Ну что, у нас здесь литий йод не выпадает в осадок, соответственно у нас здесь масса исходных двух растворов будет равна массе конечного раствора. И мы с вами можем найти массу раствора литий ОН, то есть мы от 167,5 отнимем 114,3, то есть массу нашего йода водорода, потому что у нас указана только масса именно Раствора, минус 114,3, получим мы с вами 53,2 грамма. Удобно для задач на растворы то, что вы ищете принимать за x, То есть пусть у меня будет массовая доля литий x -OH в долях. Тогда масса вещества литий-ОНХ -OH, будет у нас 532 x грамм. Что мы с вами можем дальше сделать? Наша задача перейти на литий-йод. Как это сделать? Нам нужно найти химическое количество. Для того, чтобы найти химическое количество, мы делим на малярную массу. 17 плюс 7 на 24. Так и оставляем. Так как химическое количество у нас равно, да, то есть сколько у нас литий -OH отношении столько же литий-йод. То есть мы с вами можем найти массу вещества, Литий-йод – это его химическое количество, умноженное на малярную массу. 127 плюс 7 умножить на 134. Можно, в принципе, посчитать. То есть умножить на 53,2 разделить на 24. Получается у нас 297,033х. Что такое масса вещества литий Да, Мы можем с вами вот использовать массу раствора и массовую долю. Это у нас 167,5 умножить на 0,2. Да? То есть умножить на массовую долю. И все это равно у нас 33,5. Отсюда мы можем найти х. 33,5. Делить на 297, 0,33. Напомню, что за х я принимала массовую долю в долях. То есть у нас получается 0,113 или 11,3%. Ну, правильный вариант ответа будет 11%. B22, что мы с вами так быстро справляемся с задачами, в фарфоровую чашку поместили насыщенный при 20 градусах раствор нитрата калия массой 434 грамма, то есть калий NO3. Масса раствора 434 грамма. После полного выпаривания воды я напишу так минус H2O. У нас получается калий внутри. Я напишу так твердый. Масса э, так, из раствора, масса содержимого чашки равна 105 грамм. То есть это твердое вещество. Найдите растворимость. В граммах на 100 грамм воды нитрата калия э, при 20 граммах. На самом деле, это такие новые задачи, но они лишь считаются очень легко. Нам нужно составить лишь пропорцию. Значит, растворимость у нас всегда n количество грамм твердого вещества на 100 грамм воды. Поэтому наша задача понять... А сколько же воды было изначально у нас в растворе? Смотрите, у нас был раствор 434 грамма, осталось только твердое вещество 105 грамм. Значит, масса воды в исходном растворе 434 минус 105. Здесь у нас э, делается акцент на том, что только выпарилась вода. То есть разложение нитрата калия у нас здесь не произошло. 434 минус 105 у нас получается 329 грамм воды. А дальше лишь соотношение. На что получается? Растворимость это x грамм калия no на 100 грамм воды. Так же как 105 грамм калия no находится в 320 граммах воды. Находим x. Мы должны 105 домножить на 100 и разделить на 329. И получается у нас растворимость 31,115 грамм на 100 грамм воды. Или округляем до целого числа 32. И последняя задача B12 к твердой смеси, состоящей из 95,7 грамм сульфата калия. Калий 2СУ4 мы пишем 95,7 грамм. 30 грамм мела, это у нас кальций СО3, 30 грамм, и 79,5 грамм карбоната натрия. Натрий 2, СО3, 79,5 грамм. Добавили избыток дистиллированной воды и перемешали. Значит, что первое мы с вами видим? Значит, у нас здесь... Кальций СО3 нерастворимое в воде в, э, вещество. Калий 2 и СО4 на 32СО3 не реагируют между собой. Потому что, похоже, сдача была в ЦТ в прошлом году, и там между собой вещества реагировали. Здесь они не реагируют. Полученное э, полученную. Я так уже быстро печатала, суспензию отфильтровали, а оставшиеся фильтры осадок отделили, высушили и взвесили. То есть все, вот это вещество у нас уже ушло. К отфильтрованному раствору добавили избыток раствора нитрата бария, в результате чего выпал новый осадок. Значит у нас калий-2СО4 реагирует с барий-НО3 дважды, образуется калий ну 3 и барий СО4, вот он в осадок выпадает. И натрий 2СО3 реагирует с барий НО3 дважды. Образуется 2 натрия НО3 и барий СО3, тоже выпадающий в осадок. Рассчитайте сумму массы осадков, полученных в эксперименте Значит 30 грамм этих все, они у нас уже выпали в осадок Отлично Теперь наша задача лишь посчитать вот эти массы осадков Для этого мы находим химическое количество калия 2СУ4 То есть 95,7 грамм Я делю на малярную массу Она у нас 174 И получаем 0,55 И получаем 0,55 0,55 здесь, значит 0,55 здесь. Находим массу барий 4 Параллельно 0,55 умножить на 233, это его малярная масса. Получаем мы с вами 128,15 грамм. И находим химическое количество натрий-2-СО3. 79,5 грамм мы делим на малярную массу, она у нас 106 Получаем 0,75. То есть здесь у нас 0,75, 0,75. Почему мы можем считать именно по этим солям? Потому что у нас сказано, добавили избыток раствора нитрата Все. И ищем массу барий СО3. Это 0,75. Малярку я его не помню. 60 плюс 137. Это 197. Умножаем на 0,75. Получаем 147,75 грамм. И теперь смотрим, какие у нас осадки. 30 грамм кальция СО3, 128,15 сульфата бария, 147,75 карбоната бария. То есть суммарно масса осадков у нас будет 30 плюс 128,15 плюс 147,75. И осталось посчитать. 128,15 а у нас получается 305,9, откругляем мы с вами до целого числа и получаем 306, то есть правильный ряд ответа, 306. На этом все, за 20 минут мы с вами решили все задачи из части Б. Надеюсь, что вам все понравилось, если у вас есть вопросы, комментарии, благодарности, я буду рада увидеть это все в комментариях. Заходите в инстаграм, наш телеграм, наше телеграм-сообщество, у кого есть вопросы, какие мы по химии и буду благодарна вашим лайкам всем пока